Добрый утро, дорогие друзья! Мы только что в такой замечательной компании в городе Бутерлиновка сделали утро с чемпионом. Зарядочку! Спортсила, ребята!